Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим на такую тему, как мечта. Надо ли мечту иметь? За что она отвечает? И для чего она необходима? Первое, с чего хочется начать, это проговорить такой момент. Многие люди воспринимают информацию, о которой я говорю, как информацию духовного плана. Но на самом деле я ее не разграничиваю. Материальную духовную часть я стараюсь соединить воедино и дать единым образом. Потому что и одно, и второе является единым целым нашего мира. И что касается мечты, то можно сказать, что мечта – это образ, за которым человек может идти. То есть это как цель, которой движется человек. И когда у нас есть цель, у нас может появиться стратегия, может появиться план. И, конечно же, наличие мечты, оно может привести к действию. Хотя может, конечно, и не привести к действию. И этому способствуют наши характеристики, сила нашей мечты и вера в нее. То есть, по большому счету, мечта, она включает в себя все фазы от момента того, когда появляется в нас нечто, того, чего мы очень хотим, жаждем. И в итоге все это позволяет дойти до самого действия, когда это начинает реализовываться, когда это воплощаться в жизнь. Но можно сказать, что мечта во многих случаях проявляет смысл жизни. Она дает энергию для творчества, для созидания, для объединения, для сотворения чего-то того, чего раньше не было. И именно поэтому мечта является тем фактором, который способствует изменению всего мира. А мир он меняется по закону критической массы, то есть тогда, когда одна ячейка о чем-то задумалась, она начинает в эту сторону мечтать и идти. И если таких ячеек наберется критическая масса, то в мире становится много энергии, которая способствует вот этому приходу к данной точке. И здесь братья Райт и их первые полеты являются очень хорошим примером для того, чтобы показать, как это все работает. Когда начинали действовать у них был совершенно другой бизнес. По-моему, они выпускали велосипеды. Но дело в том, что со временем их мечта она достигла такой критической массы, когда они перешли к действию. И само действие оно не было с первого раза безошибочное. То есть они совершали строительство одного самолета, пробовали его, очень много там было ошибок. Они совершали действия в отношении того, чтобы появился второй, и третий самолет. И только со временем они смогли пролететь там, первые, я не помню, 200 или 300 метров. Они убедились в своей правоте, они увидели, что летающее средство, которое весит гораздо больше, чем воздух, может нести на своем борту еще и человека. И после этого они настолько ушли в, с головой уже в этот проект, что они решили перенаправить свой взор внимания с велосипедного бизнеса на бизнес, который связан с самолетами. И на самом деле, с точки зрения экономики, с точки зрения тех финансовых рисков, которые они за собой несли, они очень сильно рисковали. Но вот мечта на самом деле и позволила им Выполнить те действия, которые другие никогда бы в жизни не смогли бы сделать. Именно почему? Потому что у них была та энергия, которой не было у других людей. Именно поэтому счастлив, по большому счету, тот человек, у которого есть мечта. И как я говорил в одном из прошлых роликов, мечтать надо так, чтобы было самому аж страшно. Чтобы мечта была огромной, чтобы потенциал, той энергии, которая тебя туда ведет, он не давал тебе остановиться. В то же время хорошо бы мечту разделять на более маленькие детали. Это и есть та стратегия, которая может привести к самой мечте. И мечту можно сравнить с тем солнцем, которое светит ярко очень. До самого солнца ты никогда не долетишь, потому что можно сгореть. Но на самом деле некоторые люди могут дойти до своей мечты гораздо быстрее, чем они могли мечтать. Если говорить о мечте и о деньгах, то, хотя и многие люди связывают это воедино, что деньги – это самая большая мечта, которую можно хотеть, на самом деле мечта гораздо выше, чем деньги, потому что деньги являются промежуточным звеном. А мечта – это конечная точка, до которой ты даже можешь не дойти. Но именно да дорога, которой ты будешь следовать по пути к мечте, может привести тебя к большим богатствам. И, мало того, к большому счастью именно твоему. И иногда, если сравнивать мечту одного человека с мечтой второго человека и перевести их в денежную основу, то они несравнимы. Одному необходимо просто лепить пластилин с утра до вечера, и это будет его самая большая мечта. А второму необходима яхта, ему необходим сам дорогой дом, обслуга и так далее. И мечта, как и все остальное в этом мире, она является дуальным элементом который может проявиться с положительной или отрицательной стороной для конкретного человека. В первом случае человек может быть абсолютно счастлив, а во втором случае, имея все это, он все равно может оставаться несчастным. То есть мечта это та энергия, которой можно делиться. И иногда, когда мы делимся, мы или заряжаем человека, или наоборот, даем ему ложный путь, которому человек, если даже и дойдет, то он все равно не останется счастливым. Например, очень многие люди сейчас, они хотят машины, дома и так далее. Да? Но на самом деле, если разобраться, их ли это мечта, можно выяснить со временем, что нет, это была не их мечта. И это очень хорошо отображается тогда, когда человек покупает, достигает какой-то, вещи он ее покупает а внутри у него все равно пустота знаете и скорее всего при просмотре вот этого ролика многие люди подумают что я говорю о мечте как о материальном о земном но на самом деле мечта есть и у души она есть и у духа она в конце концов есть и у божественной составляющей которая объединяет всех и все и естественно, что и в одном и во втором случае мечта начинается с мысли. То есть если мы рассматриваем материальную составляющую, то у нас сначала появляется мысль, потом происходит определенное сосредоточивание на ней. И после этого уже у нас появляется нечто, которое нас будет двигать или наоборот останавливать, чтобы мы шли в эту сторону. Ну и понятно, что движет нами желание, а останавливает нас страхи. Что преобладает, то мы, в общем-то, имеем. У души появляется также сначала мысль, создает определенные намерения. А намерение уже приводит к реализации этой мысли. И здесь надо понимать, что для души реализация происходит мгновенно. То есть с точки зрения ее восприятия, она подумала и это уже произошло. Но с точки зрения человеческого восприятия, для того, чтобы произошло это действие, может пройти миллиарды лет. И в нашей книге «Капля памяти», которую мы написали с Алексеем Хохватовым, есть такой пример, где я помню о том, как я создавал сам планету, о том, как я задумывался, а может ли она быть вот такой, такой, такой, и в итоге я оказался на этой планете. И здесь можно подумать. Я оказался на небе именно потому, что уже она... «Была, и я не мог придумать ничего другого, или я ее создал?» Правильный ответ на самом деле и тот, и другой. Да, я смог оказаться на ней именно потому, что она уже была, но появилась она именно из-за того, чтобы у меня было намерение попасть на нее. То есть я этим намерением, как душа, запустил процессы, которые начались миллиарды, триллионы лет назад, и из газопылевого облака образовалось сначала светящийся шар, Потом он остыл, и со временем, с миллионами лет, получилась именно та планета, и именно так я ее и создал. Ведь душа на самом деле является создателем, которая может проявить, по большому счету, любой вариант, из многовариантного мира. И именно эта многовариантность, она, в общем-то, и появляется из-за того, что когда-то у души появилась мысль, появилась какая-то мечта достичь вот этого. И в итоге эта мечта привела к результату, когда из пустоты появилось нечто, чего раньше не было. И энергия мечты, как и многие другие энергии, могут встраиваться одна в другую. Представьте себе, что один человек захотел, чтобы у него было светло. Второй человек захотел, чтобы у него было светло. Третий, четвертый, пятый. В итоге образуется так называемый эгрегор, то есть та энергия, которая объединяет все эти мечты. И в итоге находится тот человек, та душа, которая решает ее проявить. Такая душа, как правило, выбирает для себя характеристики, чтобы она могла быть, ну, например, изобретателем. Например, изобрести лампочку. Если говорить о мечте более глобального уровня, то у меня, как это ни странно, сохранилась память о том, какова она. Эта мечта в своем намерении ведет весь мир, все то, что есть в нем, к большей любви, большей гармонии, чем она может присутствовать на данный момент времени. Образно говоря, на сегодняшний момент любовь и счастье может быть только там. Но на завтра она может уже быть и в этом месте, где она есть, и в другом месте. И представьте себе вариант, когда любовь может проявиться через абсолютное все. Вот это и есть та цель, которой идет вся жизнь, которую мы наблюдаем. И с точки зрения божественной составляющей, если такое намерение было, оно уже реализовалось. И есть вариант, в котором все происходит именно так. С точки зрения человеческого восприятия нам необходимо пройти невероятный путь для того, чтобы произошла внутри нас осознанность, для того, чтобы мы перестали действовать в одном направлении и начали эту энергию направлять совершенно в другое русло. С точки зрения любви, с точки зрения поддержки, с точки зрения понимания всего того, что происходит, а это является формулой, которую мы начинаем осознавать тогда, когда задаем три вопроса. Откуда я пришел? Что я здесь делаю? И куда я иду? Именно поэтому мы можем наблюдать, что при низком уровне развития мечты направлены на уход от баланса. И наоборот, когда осознанность высокая, то и мечты они ведут вовне, на расширение, на создание чего-то нового, того, чего раньше не было. Но на самом деле расширять свое поле деятельности могут и низковибрационные структуры. Отличие лишь в том, что когда они расширяются, они действуют как раковая клетка, которая в итоге приводит к самоуничтожению. Как минимум они могут уничтожить себя, а как максимум потянуть за собой весь мир, в котором они живут. И если в первом случае это идет созидание, это идет какая-то польза, то во втором случае это наоборот идет хаос, разрушение или дисбаланс. Это, знаете, можно сравнить как с атомной энергией. Если ты ее направишь с точки зрения осознанности, с точки зрения любви, то ты получишь много-много электроэнергии, которая осветит очень много домов. И если же ты это знание направишь в сторону невежества, то ты создашь бомбу, которую можно кинуть на Хиросиму или на Гасаки. И как я уже говорил, мечта ⁇ это энергия, энергия, которую можно передавать. Иногда эта энергия передается из поколения в поколение. И на самом деле, чтобы мы ни говорили о своих мечтах, куда они нас приведут, зеркало мира оно расставляет все на свои места. То есть можно сказать, что это лестница, которая на самом деле ведет или вверх, или вниз. И вот это зеркало мира оно в итоге покажет, куда ты пришел. Мечта также связана с многовариантностью, то есть по большому счету у каждого из нас есть свои характеристики, у нас есть душа, которая имеет неповторимые характеристики. И именно благодаря этим характеристикам мы одну и ту же мечту можем реализовать абсолютно по-разному. И именно этим мы проявляем в абсолюте один, второй или третий вариант, который ну, встраивается в единую целую цепочку и дополняет одно другим. Как это ни странно, вещест могут проявляться на сознательном или на бессознательном уровне. Бессознательный уровень это с точки зрения человеческого восприятия, это уровень нашей души. но ну а сознательное это тот разум, то мышление, которое мы ощущаем. В виде примера мы можем взять именно коронавирус. Дело в том, что перед его началом очень многие люди пришли к такой стадии, что они хотят работать дома, они хотят больше отдыхать, они больше хотят проводить время с семьей. И в итоге образовалась критическая масса вот этой энергии, которая подтянула вариант, в котором проявился коронавирус. И как это ни странно, именно такой вариант он дал возможность большинству людей ощутить именно их мечты на уровне действия. То есть я хочу еще раз напомнить о том, что каждый из нас потихонечку формирует этот мир. Он его формирует именно в той точке, где он живет. Взаимодействие с одним, вторым или третьим человеком вы также влияете на этих людей. И тогда, когда образуется критическая масса тех людей, которые думают одновременно с вами одинаково, проявляться начинает и действие, которое способно изменить вот этот кусочек мира если большинство людей в этом мире будут проявляться с точки зрения осознанности, если они будут задавать себе вопросы и слушать свою интуицию, а надо ли это мне, а моя ли это мечта, а к ней ли я иду, а что будет, если я дойду, то на самом деле они смогут дойти именно к своей мечте. Они смогут развернуться на 180 градусов и пойти в другую сторону, если они услышат, что их интуиция, что их душа требует совершенно другого. Буду заканчивать, единственное, что хочется еще раз проговорить, что мечтать нужно, мечтать полезное, мечтать даже необходимо. И лучше, наверное, мечта, которую мы можем себе визуализировать, это поднять свой уровень осознанности, чтобы жить в гармоничном мире. Ну вот и все, друзья, я с вами прощаюсь. Если вдруг у вас возникли вопросы, то на ближайшей встрече Азбука Души мы их все разберем.